Вас приветствует магазин Sport Extreme Beba. Продолжаем говорить про аксессуары необходимые для вашего велосипеда. Сегодня поговорим про педали фирмы SLC. Модель называется M01. Данные педали предназначены для городского катания, трекинга, а также для горных велосипедов и катание по пересеченной местности. Очень удобные педали, имеют интересную форму. Размер педали 102 на 63 мм, вес около 300 грамм. Сама педаль выполнена из ударопрочного пластика, а рамка из композитного алюминия. Есть отражатели с двух сторон, чтобы вас было хорошо видно на дороге. Ось педали выполнена на шариковых подшипниках. Педаль достаточно прочная. В принципе, выдержит любой вес райдера. На рамке, обратите внимание, что рамка не совсем ровная для того, чтобы ваша нога не скользила по педали. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные аксессуары для вашего велосипеда, подбирайте педали, которые соответствуют стилю вашего катания и цели вашего катания. www.ubibike.com.ua не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры.